Приветствую вас, уважаемые подписчики! Вы на канале Стройгарант Анапа. С вами я, Александр Никиенко. Мы вновь в коттеджном поселке звезды где у нас активно идут продажи. Я думаю, что люди после пандемии мнимый там не мнимые, активизировались и кто хотел приехать, март, апрель, они все здесь, и мы очень хорошо продаем. А, готовые дома у нас просто разбирают как пирожки. Этот дом на 85 процентов уже готов. Это коттедж у нас 100. 25 квадратных метров стоимость его читайте ниже специально не буду говорить или скажу в конце что вы досмотрели вот это у нас коттедж типовой участок 5,4 сотки по инфраструктуре это остановка в оба направления отсюда 100 метров будет построен магазин продуктовый автосервис пляж 4 километра. Видите его песчаный хороший, один из лучших пляжей в Анапе. До самой Анапы 8 километров. Также здесь трасса Симферопольское шоссе, это, пожалуйста, Крым. Развязку делают на Новороссийск. То есть отсюда вы можете добраться хоть куда. Здесь нету туристов. Здесь нету какого-то движения, вот этой суеты лишней. Вы будете спокойно здесь жить и выращивать кубанские продукты. 54 сотки, как я вам уже сказал. 15 киловатт у нас здесь свет. Септик индивидуальный, вода центральная, врезаны прямо в пятисотую трубу. И когда вот летом много туристов, струя на не будет маленькой, как в других местах и поселках в Анапе. К сожалению, такое бывает. Давайте посмотрим обзор. Здесь, в отличие от того же, например, нашего типового 130-го проекта, лестница идет в коридоре. Там с зала, здесь в коридоре все тот же самый бук, самая качественная порода древесины, 120 тысяч рублей. Вот. Это для того, чтобы вы могли ну, разбираться в наших проектах. Также наши проекты есть на сайте sga23.ru, можете заходить, смотреть в инстаграме, нас вконтакте, мы присутствуем везде. И здесь у нас также зона идет теплый пол. Везде, где плитку вы видите, короче, в наших обзорах, это зона теплый пол. Их три всегда. По вашему желанию можем весь первый этаж, если надо, второй этаж. Многие так и заказывают. А, полностью делаем с обогревом. А, когда мы сдаем дом, будут установлены радиаторы, котел электрический и люсту и сантехнику вы выбираете, мы устанавливаем. Вот, поэтому если так вкратце рассказать, то получается высота потолка у нас идет 3 метра. Вы видите, полностью установлены все розетки Шнайдер фирмы а по сплит-систему. По установке сплит-системы тоже поможем. Это у нас есть все ребята, молодцы, никого не обидели еще. Вот. Ламинат у нас 34 класса. Окна, двойные стеклопакеты, то есть три стекла идут для улучшения шумоизоляции. Облицовка дома декоративная штукатурка Баумит. это пыли влага грязи отталкивающий в свойств добавлен лак чтобы не выгорала не выцветала производитель дает 30 лет гарантии конечно мы честно я не видел чтобы 30 лет еще стояли но а, это не проблема если надо там освежить обновить через лет 15-20 вот давайте посмотрим второй этаж оставайтесь с нами будет интересно Друзья, при заключении с нами договора, если вы вносите все деньги сразу, у нас есть индивидуальная скидка. Здесь мы видим террасу. Это 20 квадратных метров. Она не входит в общую площадь дома. Если ее утеплить крышу, застеклить, установить сприт-систему, это будет еще 20 квадратов. Мы это не учитываем, поэтому это хороший плюс. Также, уважаемые подписчики, пишите комментарии, что вас интересует, на что более подробно сделать обзор. Или поговорить с соседями, здесь уже живут семьи, это не проплаченные там люди, они честно, искренне говорят. Также смотрите отзывы на нашем сайте, в YouTube-канале, у нас все это есть, и это реально важно, чтобы были честные отзывы. Как и во всех компаниях, конечно, есть плюсы и минусы, но плюсов гораздо больше, и над всеми минусами мы работаем, устраняем, совершенствуемся и развиваемся. Стройгарант Анапы – это лидер на рынке города-курорта Анапы. У нас здесь будет 50 коттеджей, 220 – это Цибонобалка, Жемчужина, Морской – 250, точечная застройка в станице Гостогайска. Поэтому выбор у нас большой. Все договора по вашему требованию мы высылаем и отправляем на почту для ознакомления типовые. Вы можете отдать там своим юристам, независимым каким-то экспертам. Мы к этому готовы и уже проходили через это не раз, поверьте. Поэтому звоните нам в офис отдела продаж. Мне было очень приятно делать этот обзор Всем удачи, всем пока!